попадает куда? На шестой зуб. Если мы удаляем шестые зубы, то зуб, то нижняя челюсть незаметна для вас. Вы этого видеть не будете, вы чувствуете это, Она будет перекошена, особенно если с одной стороны. И жевание на этой стороне зубов будет нарушено. Понимаете? Потому что зубы теперь разделяются на части, то есть называются частичные, частичные дефекты.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 Значит, миотаптический рефлекс у него что? Значит, мышцы у него сильные, прокачанные, мозг у него тоже хорошо работает. И что? Миотатический рефлекс начинает требовать. В результате того, что у него нету боковых зубов, я возьму сейчас модели и покажу вам: в результате того, что нету боковых зубов, вот этих вот, у него произошло снижение прикуса,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 У нас некоторые ой, ой я если я задам вопросы. Они, если вы задаете какие-то вопросы, касающиеся вот этого лечения, за которое берется доктор, и он начинает на вас кидаться, нет, вы не специалисты, то есть, то есть он вам не может этого объяснить. Люди, не начинайте лечение у такого врача. То есть он сдерет с вас деньги, поставит вам брекеты, а дальше хоть трава не расти. Но ведь извините меня с, с брекетами ходить вам.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 часто этим пользуемся.